Игорь Мерлин Ком представляет Здравствуйте, я владелец бизнеса У меня ювелирный салон на Рублевском шоссе В торговом центре Рублевский uh -huh. Мы продаем эксклюзивные ювелирные изделия И также есть производство, где мы изготавливаем ювелирные изделия на заказ Я прошел очень много различных тренингов Но многие тренеры, они очень много чего обещают uh -huh. Но результатов, честно говоря, не так много, как хотелось бы. И вот я увидел э, объявление тренингов Игоря Мэрлина, э, где он обещал сразу э, какие-то результаты, у него теорию, прям э, глобальные, но результаты можно было увидеть сразу. Я решил попробовать, хотя верилось с трудом. И на этих тренингах мне понравилось сразу все. Эти тренинги заряжают энергией, э, очень четкий разбор ситуации в бизнесе, какие-то там планы, графики и так далее то есть есть понимание того, на что обратить внимание в первую очередь после первого же занятия через два часа ко мне заходит покупатель и приобретает набор столового серебра за 200 тысяч рублей для моего магазина это хороший показатель ну я подумал, что это просто совпадение После следующего занятия э, такой же эффект, только уже продали дорогие сети с бриллиантами. Э, и я у Игоря спрашиваю, Игорь, в чем дело? На что он мне объяснил, что все в мире очень сильно взаимосвязано, э, и это лишь частичное проявление тех закономерностей, которые в мире существуют. В результате этих тренингов я получил намного больше, чем ожидал. У меня более стабильно стал идти э, бизнес у меня улучшилось отношение в семье, появилось очень много различных э, полезных знакомств, причем прям валом повалили там какие-то непонятные связи, э, вот, потом э, друзья, э, с которыми я общались, не звонили там я не знаю, лет 10-20, вдруг начали звонить, ну, что можно сказать, наконец-то я стал получать удовольствие от жизни, э, все события стали происходить естественно, как бы сами собой, э, то есть уровень, общий уровень жизни поднялся. За это я хочу выразить большую благодарность Игорю Марину. Спасибо ему большое.